Помните, друзья, я говорил о том, что планирую создать здравницу отношений, здравницу реабилитации семейных отношений. То есть здравница, они будут разного формата, где-то медицинского, где-то там целительского, где-то такого, где-то будут вот здравницы, и, которые вылечивают отношения, отношения к самому себе, к противоположному полу, семейные отношения, где можно получить хороший старт в новую семью, где можно получить второе дыхание в прежней семье, где можно разобрать все конфликтные моменты и вывести семью на качественный другой уровень, ну и так далее. Вот такую здравницу отношений я решил создать на Алтае. И вот я съездил сейчас в Сибирь и встречал одного человека, который предложил мне территорию своего замечательного санатория Беловодье Белокурихи. Вот кто заинтересуется, посмотрите Беловодье Белокуриха. Посмотрите очень высокого уровня пространства, где есть все для отдыха, для укрепления здоровья, есть многое для детей, есть даже аквапарк собственный в этом санатории. Вот там я хочу первое провести такой вот исцеляющий процесс для семей, для одиноких, которые хотят создать семью. Ну то есть тему семьи и отношений. Исцелить человека, исцелить пару, исцелить семью, исцелить род. Ну вот такие ставлю задачи. Процесс будет не длинный, короткий, всего пять дней. А чтобы все успеть сделать, будет мало людей. Это максимум, наверное, максимум 15, а может даже 12 человек я возьму, чтобы максимально индивидуально провести этот процесс, чтобы человек на всю жизнь получил вот, путевку и качественные условия для дальнейшей жизни. Ну вот так вот что. И это будет с, 20, с 23 августа по 28 августа. Мы только сегодня решили, еще ничего не ввешивалось. Но вот вы первые, кто слышите об этом. Да, Добраться туда легко. Это долететь или до Барнаула, а там комфортная электричка до Бийска. И там где-то 50 километров такси до Белокурихи. Или до Горно-Алтайска, и оттуда такси. Можно также прогуляться по Алтаю. Потом еще несколько дней можно взять и проехать или на Терецкое озеро, или на Чимал. ну В общем, там много вариантов. Важно принять участие в первом событии. Вы таким образом вложите свои энергии, свои силы, свои задачи, которые вы решите. Фундамент целого направления – здравница семейных отношений. Вот это новое направление в нашей Академии.